Алло, что надо? Соглашайся на свидание, это же красавчик школы, все просто обзавидуются. Да я и так знала, что делать. Только передашь мне контроль над телом на время свидания? Зачем это? Но мы же все знаем, что в романтике и свиданиях я лучшая. Надень синее и передай мне контроль. Да, вот только умом ты не блещешь. Не думаю, что он зовет нас ум поразглядывать, не вредничай, красное. Ладно. Ну так что? Забери меня в пять Мне нравится, как я чувствую себя Но пора побыть синим так ты лучше Боже, где украшение? Другое дело Сегодня он влюбится в меня Ты такая милая и женственная Да вроде ничего особенного Молодые люди, не хотите купить лотерейные билеты? Я никогда не был везучим А ты? Ну, можно попробовать Такс Алло ты ведь знаешь, меня всегда везет. Попросил у него зеленую толстовку на пять минут, и мы сорвем куш, дорогуша. Слушай, а ты бы мог даже свою толстовку, а то я что-то замерзла. Да, конечно, держи. А вот теперь испытаем удачу.